Ребята, всем салют. Наконец-то я выбрался на рыбалочку. Соскучился жуть, соскучился по вам, по рыбалке, по рыбе непойманной, по природе. Наконец-то я вылез из дома и попал вот в эту вот красоту. А, Чудесно, просто чудесно. Выехал на очередное небольшое местечко, небольшую речку. Вот, взял на этот раз. Я думаю, возьму я два спиннинга. Значит, один ультралайт, другой обычный. А, ну, надеюсь, количество хоть как-то перерастет в качество. Поэтому будем пробовать на разные снасти. Но ну, в основном я взял резину с собой. Люблю я больше почему-то резину. Вот, так что будем пробовать на разные все сейчас пойдем погнали погнали О, здесь интересное местечко здесь тарзанка он даже есть народ тут летом, наверное, развлекается ну значит здесь должна быть ямка а в ямке возможно кто-то будет стоять давайте попробуем кстати ультралайт пока в пролете потому что мерзнут колечки Замерзает после каждого заброса. Что-то я не рассчитал. Класс. Так, главное, чтобы не навернуться тут с этого мостика. Ну, достаточно прочненько. Да, тут ямка и приличная достаточно. Тай -тай -тай -тай. Попробовать может быть таблирок. Погнали еще разок. Ну вот и пошли рыбачить. Обловил я несколько точек, так недалеко от машины. А передумал я брать с собой ультралайт, потому что колечки замерзают моментом и замучишься их чистить не хочется. Вот, так что я оставил их в машине и пойдем с одним спиннингом, а больше мне не надо. Там можно было вообще спиннинг не брать. Я так соскучился по природе, что в принципе можно было просто только зачок взять перекусик небольшой и пройтись прогуляться по новому месту по речке ведь красота же а тут а, в километре наверно деревня петухи поют вы красота в общем здорово здесь не знаю Поймаю я что сегодня, не поймаю. Но во всяком случае, попытку сделаю. Ух ты! Ух ты, вода какая чистая прямо. Смотрите. Рыбы что-то не видно как-то особо. Нет, так нет. Пойдем дальше. Вон там коряшки классные. Сейчас будем пробовать во всех местах, во всех коряшках. Ох, красота! Моя дорога длиною в жизни. кто напоминает мне кто там еще алло ладно вот так всегда вот стабильно вот прям 150 процентов как выезжаешь а на рыбалку начинают прям звонить уже с самого утра по работе мелко-то. Не ожидал здесь прям совсем мелко. Прям совсем-совсем. Друзья, нашел я местечко такое, тихое. Я, наверное, сейчас перекушу, чеку попью и пойду дальше. Не знаю, все как-то так, безнадежно достаточно. Ну, ничего. Самое главное, выбрался на природу. А я дошел до места, где вообще дорога кончается. Там тракторные следы только были до определенного момента. И дальше я уже метров триста прошел вообще ни дороги ничего нету вот по кромке лес поле небольшое и речка все вообще вообще красотень так что сейчас будем перекусывать и все не замерз горит вот правда сегодня даже можно было без удочки без удочки выходить просто вот так вот посидеть на дырку речки наслаждаться Еще подальше схожу, посмотрю. вещь вот это вот я понимаю О! всем приятного аппетита я шел, кидал, а, маленькие плавают, никто их не гоняет особо. В общем, кидал там такой маленький заливчик был. Я вот первый раз туда кинул резину и смотрю вода прозрачная, все видно и что-то вот типа шнурка, ну буквально я не знаю, 100 граммовый наверное есть не меньше. Такой раз отплыл в сторонку куда-то закусил. Я уже потом кидал там разные. И воблеры кидал, и вертушки. Все бесполезно вообще. Ну, думаю, не хочешь как хочешь. Пойдаю кушать. Ну что. Будем собираться дальше. или нет. дали сейчас только что как обычно погода резко меняется ну тут удивляться нечего я когда на рыбалку иду обязательно то погода меняется то еще что завтра вообще плюс 18 обещают хотя вчера и сегодня так прохладно достаточно было и, да, и давление как бешеное скачет так что о, тут классно. Так что вот так вот. Интересная плотинка. Давайте здесь попробуем. Вот, на резиночку. Ну что, щучка, порадуешь дядь Лешу? Хоть разок? Или не будешь радовать? как в ванной полоскаешь, никого нету, тишина вообще И какой-то попадает в речку Ладно, не навернуться а -а -а. Да себе Рюкзак перевесил Ну вот, не теряя надежды, заехал по дороге еще в одном месте. Вон там он был, где пройти не смог Вот доехал До какого-то пляжа прям. Ну, Давай здесь попробуем ну, Действительно какой-то А, вот там он. Лагерь какой-то советский Заброшенный А это, наверное, их пляж был Вон тут лесенки такая Сломанные уже Пойду в последнее местечко попробую, хватит уже, я уже устал ходить без друзья ну все погнал я домой шикарно как обычно я походил по речкам по разным провел время в тишине в спокойствие рыбы естественно не поймал но вы видели эти колбаски а зачем нам нафиг рыба колбасок достаточно вполне вот ну в общем отличный отдых наконец-то я добрался до природы душу отвел сегодня замечательно Спиннинг побросал Разные приманочки поменял Ничего не поймал Даже по-моему потычки не было ни одной Да и погода сегодня, говорят Давление скачет, погода меняется Ну как я не еду на рыбалку так Такое обязательно случается Все, друзья, давайте Всем клевых рыбалок И всем пока-пока